Всем добра! Ура! Игра! Приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Бородатый скреч, продолжает играть в Вальхейм. Мне пишут, что мы хорошо отдохнули и мы полностью, ребятки, заряжены и готовы для того, чтобы предоставить вам сегодня полезную и годную информацию. В данной же серии я хочу показать и рассказать, как же все таки производится строительство домов и каких-то сооружений э, в этой игрушечке. Дело достаточно нехитрое, да, главное к нему приспособиться. Ну а перед тем, как мы начнем, малюсенькая просьбочка к тебе, мой дорогой зритель. Поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя а, поддержка. Твои лайки это не пустой звук взамен за них. Я буду продолжать радовать тебя годными, крутыми видосами по различным современным годным играм. Такими, например, как Вальхим. Спасибо тебе большое, приятного просмотра. Начинаем! Эй, Викинг, да-да, я к тебе обращаюсь. Если тебе надоело твое зачуханное жилье, как вот эта твоя дряхлая халупа, то я спешу тебя обрадовать. У меня для тебя хорошие новости, ее можно перестроить во что-нибудь более подходящее Как это сделать, я тебя сейчас а, просвещу Для начала нужно сделать кое-какие инструменты, которые нам понадобятся для строительства или расширения нашего текущего а, дома Больше всего, ребятки, на что похоже эта халуба, скажите, пожалуйста, в комментариях Жду, пожалуйста, ваши комментарии мне лично кажется, что эта халупа похожа на какой-то сортир, нежели на какую-то мастерскую. Поэтому, ребят, давайте ее уже как-нибудь облагородим и построимся. А, ну, в первую очередь, ребят, для того, чтобы строить какие-либо сооружения, здания или замки, или что там ваша фантазия позволит, нам нужно сделать такой простой инструмент, как а, молоточек. Да-да-да, этот молоточек, он не имеет никакого практически урона. Он создан только лишь для того, чтобы а, с помощью него возводить здания и сооружения. Крафтится он в нашем инвентаре, вот здесь вот в меню крафта, да, легко и простенько. Нам нужно всего лишь три древесины и два камня на его изготовление. Допустим, скрафтили молоток мы, а что а, дальше? Давайте, ребятки, разберем функционал этого молоточка. Взяв в руку данный молоточек, мы сможем сделать, смотрите с вами, что. Нажимаем на правую кнопку мыши и открывается дополнительное меню строительства, где вот тут вот в правом нижнем углу экрана нам подсказывают, как можно что поставить, как можно удалить, как можно открыть меню строительства. Левый шифт переключить соединение параметры. Ну и на вращение ролика мы можем поворачивать наши объекты. Ну что ж, давайте, ребятки, выберем что-нибудь подходящее из строительства. Пускай это будет для наглядности какой-нибудь деревянный пол. Или же вот такой вот, ребятки, деревянный столб однометровый. Ну что ж, давайте попробуем его разместим. Моя халупа вот здесь вот без столба с этой стороны, да. И мне, конечно, бы не помешало сюда воткнуть какой-нибудь а, столбик. Ну, с помощью, ребят, молотка мы можем размещать наши с вами а, предметы в мире вот таким вот способом На ролик мы вращаем, да, на левую кнопку мыши мы а, размещаем Ну как, ребятки, мы размещаем, так мы можем легонечко и убрать На среднюю кнопку мыши это делается у нас И мы забираем все то, что а, мы а, вложили в постройку А может быть с каким-нибудь штрафом, я, ребят, пока что не знаю Но, Наверное, я все-таки сделаю следующим образом Я разберу свой вот этот текущий дом а, и построю дом где-нибудь Рядом уже более-менее подходящий Да, ребят, сразу же вопрос о разборке Мы просто-напросто нажимаем на среднюю кнопку мыши И у нас разбирается весь этот наш а, домик Но прежде чем мы, ребят, начнем разбирать наш с вами домик Я хочу вам сказать о еще одном а, инструменте Который нам также понадобится при строительстве Не стоит им пренебрегать Это, конечно же, да, давайте, ребят, закроем, чтобы у нас дом считался домом Это, конечно, ребятки, сейчас я вам продемонстрирую Есть у нас еще такой замечательный инструмент, как мотыга Это фермерский инструмент для рыхления а, земли Да, ребят, настоящему строителю он тоже пригодится Давайте посмотрим, что нужно на его изготовление Два камня, опять а, древесина Мне не хватает только лишь камня Где-то у меня в сундучке завалялся камень Я тут немножко подготовился за кадром Берем, ребятки, камушек И давайте быстренько скрафтим наш с вами а, мотыгу Вот она, друзья, делаем мотыгу на нашем верстаке да-да-да, начальный верстак, напоминаю, ребятки Должен стоять под крышей в помещении а, Иначе вы его Открывать не сможете а, Кстати, дорогой зритель, а, есть специальный Гайд для новичков, где я вот эти Все вещи более подробно рассказываю И показываю, как и что нужно делать На начальном этапе и на старте Игры. Пожалуйста, переходи в плейлист По Валхейму и ты все там Найдешь. Много интересного материала Братишка скретч уже запилил с момента релиза данной Игрушечки. Спасибо, мы продолжаем Итак, сделав мотыгу, давайте посмотрим, как она у нас э, работает. Найдем сначала какую-нибудь более-менее ровненькую местность. Э, наверное, где-нибудь это будет вот здесь рядом с нашим костерком. И можно, ребят, спокойно посмотреть на свойства этой э, мотыги. Нажав на, также на правую кнопку мыши, мы видим, что можно выровнять землю, э, можно поднять землю и можно проложить э, дорогу, я так понимаю. Выровнять землю, ребятки, самый такой э, э, нормальный вариант. Давайте попробуем. Вот таким вот образом мы выравниваем землю. Я так понимаю, выравниваем мы ровно стоя, на которой мы э, стоим. Не забывайте, что на выравнивание земли требуется Выносливость, как видите она у меня заканчивается А потому, чтобы она у нас не заканчивалась Давайте поедим как а, следует Съедим одну а, ножку, вторую И закусим все это Малиной, да ребят, вот таким вот образом Мы выравниваем землю, нам же легче Будет потом а, строить Все инструменты имеют свойство ломаться Это мотыга в том числе, но это Ребятки не проблема, можно починить это все дело у нас а, на верстачке. Я думаю, вот пока вот такой вот земли нам хватит для того, чтобы построить здесь сегодня домик. Да, ну и переходим непосредственно а, к строительству. Эту халупу я пока сносить до конца не буду. Если вдруг не хватит материалов, то мы всегда можем с нее а, забрать. Ну что ж, друзья, а, я вам покажу примитивный способ строительства, до да, самой базовой, какой успел изучить я сам на данный а, момент. С чего мы начинаем? Конечно же, с пола, наверное, с фундамента. И давайте попробуем поставить какой-нибудь, например, такой вот маленький деревянный стул. Кстати, как опускать землю, а функции такой, друзья, нет. Есть только поднять. И есть только, вот, ребят, мы поднимаем землю И есть только а, выровнять У нас у нашей мотыги а, функции Как опустить землю? Пока что функции нет Наверное, она будет доступна тогда, когда Мы а, улучшим наш инструмент а, До какого-нибудь более Высокого а, уровня Как, ребятки, улучшать инструменты, я также говорим, говорил В прошлом в своем видосике в ГАДИ Для а, новичков Переходите, смотрите, там все подробным Язычком рассказываю Так, ну что ж, давайте, ребят, начнем все-таки продолжим строительство Давайте начнем, ребят, с бития вот таких. Вот сваи в землю Да, я предпочту, чтобы мой домик был на сваях Все-таки, да а, Ниже, я так смотрю, не, не опускается, кстати, опустить Ниже а, мы не можем Хотя, возможно, если мы зажмем на а, левый shift а, Переключение между режимами То тоже нихренашечки у нас не ставится Да, нужно, нужно сначала, ребята, разобраться, как правильно это работает Ну что ж, давайте начнем с основания Сейчас я поставлю несколько столбиков а, Пускай будет оно у меня как-нибудь вот так вот расположено Так, это раз у нас столбик как-то относительно этого столбика можно что-то здесь построить или же нет? А, да, ребят, если вы хотите, чтобы ваш дом был очень-очень ровный, да, и соответствовал, советую вам ставить также какие-нибудь продольные а, брусы, например. Есть деревянный брус двухметровый, а, или же можно... Ну, кстати, можно их увеличивать а, просто-напросто с помощью а, подстановки к ним еще таких же брусов. Да, ребят, вот таким вот образом мы поворачиваем. Я хочу, чтобы мой домик немножечко выпирал вот в эту сторону, да, так, я думаю, мне этого достаточно будет или нет? Нет, ребят, я хочу побольше построить домик Поэтому ставлю 4 метра То есть 2 плюс 2, у меня 4 метровый будет домик Нормальный, просторный, чтобы туда все, что можно помещалось И обратно ставим маленький столбик Вот таким вот образом мы можем, ребятки, взаимодействовать То есть смотрите точки соприкосновения Ищите точки соприкосновения с тем, что вы уже построили И тогда будет интуитивно понятно, куда вы хотите прикрепить следующий ваш строительный компонент Так, ну что ж, давайте Смотрим дальше, здесь нам потребуется также деревянный брус, точнее деревянный, да, деревянный брус нам потребуется, который мы разворачиваем в эту сторону под 90 градусов и вот таким вот образом строим а, сюда. И, ребятки, сюда мы тоже строим такую же, такую же точно конфигурацию, здесь нам нужны бы. можно сразу же закончить это все, ребят, кольцо Этот фундамент, да, а вот таким вот образом Да, и у нас получается, ребятки Дом именно а, квадратный Такой, да, с ровными углами Ничего нигде мы не скосили, не накосили То есть именно, смотрите, последовательность действий Какую нужно соблюдать, чтобы у нас все было а, Ровненько Так, ну что ж, и давайте попробуем еще поставим две сваи Точнее, вот сюда вот, да, один пенечек и второй пенечек вот а, сюда Что у нас получилось? Вроде бы все стоит как надо Вроде бы все правдоподобно Наш домик стоит а, на земле Ну что ж, теперь побеспокоимся мы, наверное, о поле У нас должен быть в нашем доме обязательно деревянный какой-нибудь пол Пол, кстати, двухметровый, смотрите Вот эта вот одна плита, она 2 а, метра И как раз-таки она нам подсказывает Куда мы можем а, прикрепить удобнее наш а, пол Сразу же, ребятки, крепим вот сюда одну, вот сюда Да, сюда И 4 штучки как раз у нас идеально сюда Входит, да, четвертая штучка Отлично, ребятки, дом, у нас основание Дома, фундамент, то есть уже у нас практически а, Готов, дальше, ребят, что нам нужно Сделать, а, для того, чтобы можно было Удобно входить и выходить из нашего Дома, а, нам нужно побеспокоиться О грамотном входе, а благо а, В нашем меню строительства есть Деревянная лестница, которая позволит нам Это делать гораздо а, проще Да, ребят, смотрите, как она удобно а, Подходит к нашему с вами выбранному Ландшафту, вот сюда мы ее размещаем И вуаля, друзья, просто легко, мы можем забегать по ней. Правда, вот здесь я чувствую, какое-то препятствие у нас возникло. Да, вот в этом месте у нас есть препятствие. Через которое наш персонаж почему-то просто так пройти а, не может. Сейчас посмотрим, почему именно так. Вот эту балочку, если мы уберем, что у нас получится? Да, ребятки, для того, чтобы этого не было, мы можем просто-напросто убрать вот эту балочку. Она все-таки нам всю малину портила. Она здесь, в принципе, и а, не нужна. Остальные можно а, оставить. Да, ребят, несмотря на то, что мы вроде бы выбрали а, домик размером 4х4, он кажется не совсем-таки внушительным и а, большим. Ну что ж, друзья, теперь приступим к стенам. Все легко и просто. Выбираем, ребятки, столбы какие-нибудь, тоже двухметровые, например, и ставим их вот сюда, вот куда-нибудь а, на углы А Раз столбик есть, два столбика есть, три столбика есть, а, четыре столбика есть Так, ребятки, лайфхак от братишки Скретча Прежде чем строить дом, не забудьте запастись а, древесиной, как можно больше дерева вам никогда не повредит Я же немножечко запасся специально, чтобы построиться и поэтому я надеюсь, что мне вот этого вот добра на сегодняшнюю постройку а, хватит. Так, и продолжаем, ребят, дальше. А я надеюсь, такой высоты будет достаточно, а может быть даже и нет. Наверное, мы все-таки увеличим высоту наших с вами боковых столбиков вот еще на метровый такой вот блок. Здесь один метровый блок поставим, здесь один метровый блок, здесь и... Вот сюда тоже мы поставим. Надо, ребятки, чтобы у нас все помещалось, поэтому немножечко сделаем домик наш а, повыше. Так, а, теперь приступим, наверное, к стенам и к окнам. А, как таковых окон я здесь не вижу. Наверное, они делаются просто-напросто из того, что есть. Но стены точно уже а, готовы. Вот давайте сюда сначала стеночку влепим. Вот так вот. Красиво, ребятки. Люблю, когда все эстетично и все практично. Так, сюда, наверное, мы поставим тоже стеночку. А хотя давайте, ребятки, извратимся немножко и поставим полу стеночку Здесь у нас Будет своеобразный такой оконный проемчик. Да, ребятки, он нам тут не помешает. Я хочу, чтобы мой дом был а, с окном. Здесь можно поставить полную стеночку. Здесь также ставим половинную. Да-да-да, здесь тоже половинную, кстати, сверху можно поставить. А, разворачиваем. оп, Отлично. И здесь тоже половинную. Вот, друзья, практически у нас уже пол дома а, есть. Давайте сюда тоже так развернем. Я хочу, чтобы у меня снаружи это выглядел, как, выглядело как-то более-менее аккуратно. Поэтому мы вот этими рейками, конечно же, делаем а, вовнутрь. А может быть надо наружу? Я, ребят, не знаю. Но мне кажется, что так будет как-то а, получше. Пускай эти все речки некрасивые, неказистые будут а, внутри. Ну и также нам потребуются сейчас а, большие стены. Так, здесь у нас око окошечко одно остается. А, возможно, даже я оставлю еще где-нибудь одно окошечко с этой стороны. Тут, наверное, тоже я окошечко оставлю, чтобы был у меня офигенный вид на море, а возможно, ребят, смотрите, как сделаем просто-напросто раз и просто-напросто два вот такое, ребят, большое окно я оставлю, посмотрю а, можно ли будет а, считать наш дом домом при вот таких вот окнах, заодно вместе с вами и проверим, так, я смотрю, у нас закончилась древесина, кстати, ребятки, кто не знал древесину можно хранить вот в таких вот больших а, поленницах, да, вот тут мы а, держим по 50 штук а, сразу то есть, если у вас не хватает места в сундучках в сундучках, ребятки, все, а, как говорится не схранишь, поэтому не сохранишь. Поэтому существуют вот такие вот а, поленницы, которые можно спокойненько молоточком вот так вот разбирать. И мы получаем. Так, а сколько нам добавили, интересно было узнать. Давайте глянем. Так, 3,50. Да, ребятки, на постройку такой поленницы нужно 50 а, таких вот а, бревен, да, которые мы собираем. А, сейчас я вам продемонстрирую. Вот она у нас, впрочем, находится. Вот, ребятки, мы легко можем а, поставить такую поленницу, да, из того, что у нас есть. И также можем их а, забрать. Все легко и просто, ребятки, пользуйтесь на здоровье. Так, идем дальше. Теперь нам нужно, ребят, Построить крышу Да, финальный, как говорится, штрих а, В этом всем деле Мы, наверное, закончим сейчас а, крышей Как, ребят, построить крышу и какую же а, выбрать Посмотрим, какие у нас есть а, варианты Давайте поставим сначала какую-нибудь а, какую перекладину Да, деревянную для крыши Вот такого вот плана идеально подойдет Так, секундочку Сюда ее ставить или же выше Вот это я, ребят, пока еще не знаю а, но давайте попробуем хотя бы вот так вот Сейчас разместим ее Так, как у нас будет крыша, ребят, располагаться? Я все-таки планирую, чтобы она у нас располагалась в ту сторону так Или же снаружи эту, эту хрен, хренатень поставить Давайте, ребят, снаружи поставим а, Блин, а тут дверь будет а, закрываться у меня или нет? А если повыше ее задрать? Если задрать повыше, то не получается Так, ребят, знаете, как сделаем? У меня возникла идея а, Вот сюда, вот на боковые части а, Здесь есть вот такого плана перекладина Да, под 45 градусов а, Вот сюда, вот на боковую часть Я надеюсь, можно здесь как-то это сделать мы поставим вот такие штуковины, блин, не пойму, что-то как-то не так, как мне хотелось, да, ребят, все равно у нас здесь будет скос, и давайте попробуем, во, вот так вот, наверное, будет правильно, вот так, скорее всего, будет грамотно, давайте, ребят, одну здесь поставим штучку, а вторую развернем в эту сторону. Да, я надеюсь, тоже ровненько сейчас на встанет, на секундочку. Оп, вот так вот, так, не, не понял, нет, не, не ровно, ребят, встала. Всегда, если вы поставите неровное, не поставите что-то неровно, не расстраивайтесь, всегда можно это быстренько все а, удалить. Да, ребят, вот таким вот образом я сейчас сделаю. А, необходимо сделать лестницу наверх какую-нибудь поставить, да, для того, чтобы можно было забираться нам повыше. Как это сделать, сейчас и а, придумаем. Потому что мне нужно будет построить, как минимум, а, крышу. На которую нужно будет а, забираться Так, а у нас уже тем временем стемнело Сейчас, ребятки, мы дождемся утра И продолжим, конечно же, иначе в потемках не будет видно Как у нас происходит а, Наш с вами а, строительство Итак, у нас как раз расцвело И давайте продолжим строительство нашего а, Домика Я тут подумал вот такого плану крышу сделать Я надеюсь, что она будет и выглядеть классно И а, Сделает наш дом а, домом Сейчас мы, ребят, с вами вместе и протестируем Так, давайте с этой стороны тоже такую же конфигурацию сделаем крыши, то есть с этой стороны мы вот так поставим, да, вот Такой вот блок скос То есть крыши нашей и с этой стороны мы еще один Скосик поставим так и теперь На эти скосы так же как и на той стороне Мы поставим вот такие вот Деревянные крестовины Главное чтобы это было у нас ровненько Нужно прям тютелька в тютельку Вот ребятки вот таким вот образом я хотел Реализовать задумочку и с этой Стороны тоже так да ребятки просто напросто Выцеливайте подставляйте И вы найдете нужную точку Опоры вот сейчас я немножко кривовато Поставил да поэтому убираем и вот здесь вот мы сейчас точно все это дело нащупаем. Да, на расстоянии у нас работает система приклеивания вот этих вот штуковин. И важно точно а, приклеить. Давайте попробуем изнутри, потому что с этой стороны что-то я не достаю. А, сейчас попытаемся сделать эту процедуру а, изнутри. Вот, ребятки, изнутри гораздо проще все это сделать. А мы тут немножечко а, повыше. И с этой стороны дальше, ребятки, ставим вот такого вот плана полукрышу. Или что это такое? Конек а соломенной крыши 26 градусов. А Нам нужен конек... Соломенной крыши под 45 градусов У нас здесь стоит Сейчас вот напротив И вот таким вот образом мы делаем Два конька, которые нас накрывают Теперь, ребятки, нужно сделать скосы Какие же, ребят, нам скосы взять? Вот 26 градусов и 45 Нам, естественно, нужно брать под 45 Потому что у нас, в принципе, крыша идет под 45 градусов Так, давайте снаружи все-таки это сделаем Мне привычнее это все делать снаружи И вот туда вот приклеиваем Так, раз Сквозь крыши и второй сквозь крыши на эту сторону Неплохой, ребятки, домик на самом деле получается Мне самому прям нравится Что я буквально прям на ходу Не, как говорится, без подготовки Склеиваю вот такой вот интересное а, дело. Да, ребятки, вот такой домик у нас получился. Посмотрим, есть ли у него внутрянка. Да, друзья, укрытием оно считается. Домиком тоже, да, у нас, видите, достаточно здесь много проемов. А, здесь, считая окно. Здесь большое окно для обзора. Просто смотрите на эту чудо-красоту. Да, можно любоваться а, вот этим нашим морем, которое находится перед нами. И все. На самом деле, ребят, дом у нас сделан. Можно его каким-нибудь образом а, приукрасить. Ну и давайте, ребятки, конечно же, разместим внутри этого дома кроваточку для для чего мы, собственно говоря, его и а, ставили. Давайте посмотрим, кроваточки у нас вроде бы в мебели должны быть, и посмотрим, уместится ли у нас кроваточка. Да, ребятки, кровать должна поместиться просто а, идеально. Кровать, ребят, нам нужна обязательно в нашем доме для того, чтобы мы могли в ней а, возрождаться, если вдруг мы где-нибудь случайно помрем. А помирать вы, ребятки, точно будете, ну, смотря кто как будет играть. Не занятая кровать, устанавливаем точку возрождения, и вы, мы сейчас не можем заснуть, потому что у нас, ребятки, а, бодрость. Да, место, конечно, здесь не не шибко много, да, но достаточно будет для того, чтобы разместить здесь, наверное, даже наш э, верстачок. Давайте попробуем разместить верстачок здесь наш, э, убираем вот этот наш старый из этой халупы, и я попытаюсь его сейчас поставить все-таки а, вот сюда, вот к стеночке. Если здесь кровать помещается, я вижу, что есть для нее место, значит и ремесленный верстачок нас, наш тоже должен будет а, поместиться. Я придумал, как можно, ребят, решить эту проблему. Я решил поставить верстак вот к этой стеночке, да, где у нас это окошечко, вот сюда вот прям, да, и кроваточку давайте поставим тогда мы а, вот к этой стеночке, где у нас дверь, да, кроватка у нас а, физически занимает меньше места, да, и мы ее просто-напросто вот к этой стеночке Блин, а вот так вот получится? Нет, поставить ее Вот, вот же, вот идеальное, друзья, расположение кровати Вот вот таким образом ставим, и у нас помещается практически все в этом доме. Даже, наверное, еще можно и сундук лепить. Да, друзья, установлена точка возрождения, значит, у нас кровать активна. Верстак у нас работает, мы можем на нем ремонтировать, мы можем делать апгрейды, мы можем на нем а, крафтить. Все, друзья, идеально. Вот такое вот, ребят, получилось у нас стартовое жилище для новичка. Черт возьми, горю, друзья, горю! Что делать-то? Надо срочно бежать к воде. Но у нас, смотрите, горение некоторое время идет, и... Придется потерпеть Блин, далеко, ребятки Минус в том, что я сделал свою хату далеко от воды и вот такая вот ситуация с огнем может нам изрядно потрепать нервы. Поэтому старайтесь, стройте свои, а, как говорится, фортпосты ближе к воде. И тогда у вас проблем с подгоранием задницы, как у меня сейчас, не будет а, наверняка. Иногда случается, ребята, непогода. И вот в непогоду как раз-таки у нас начинаются совершенно новые а, проблемы. У нас просто-напросто наш костер тухнет, и мы ничегошечки на нем готовить-то и не сможем. Эта проблема, ребятки, решается с помощью постройки или элементации навеса, который я вам сейчас, естественно, продемонстрирую. Что нам, ребятки, для этого потребуется? Нам достаточно просто-напросто сделать нехитрую конструкцию. Это у нас один столбик сюда мы вкапываем, от него идем один столбик наверх Вот сюда вот, да, есть такое дело Дальше делаем просто-напросто перекладину Как мы с вами уже делали такого плана, да, когда мы строили крышу нашего дома основного Здесь и вот а, здесь И обратно, ребятки, строим конструкцию То есть здесь у нас столбик идет маленький вниз метровый и двухметровый у нас идет а, прямо а, в землю Дальше, ребятки, нам потребуются перекладины для деревянной крыши Которые по 26... Градусов. Ставим, ребятки, вот с этой стороны, с одной, и ставим, ребятки, как-нибудь так, чтобы было достаточно а, ровненько. Вот таким вот образом нам идеально а, подойдет. И с противоположной стороны мы, ребятки, также крепим такую а, штукенцию. Есть такое дело, но это, ребятки, еще а, не все. Как мы видим, костер наш не горит, он также потухший, и он также, ребятки, намокает. Для того, чтобы у нас вода не попадала в костер, необходимо, конечно же, а, постелить крышу. Соломенной крыши в 26 градусов нам будет вполне Достаточно, 26 градусов, если что, это угол И, ребятки, выравниваем ее вот так, вот таким вот макаром И начинаем размещать вот в этом месте Раз, крыша, и вторая крыша противоположно первой Все, друзья, в принципе, этого достаточно для того, чтобы наш костер снова загорел Сейчас, ребят, подкинем туда дровишек и снова наш костер будет пылать ярким пламенем, как раньше если же ваш навес не справляется, то попробуйте, ребят, поместить противоположно еще э, такие же точно э, две крыши. То есть в эту сторону, например, мы поместим еще одну, да. И иногда бывает недостаточно навеса, поэтому строим э, навес дополнительный вот с этой э, стороны. Я думаю, что теперь этого будет точно достаточно. И смотрим, ребят, на наш костер. Так, вуаля, друзья, костерчик наш снова э, в действии. Да, иногда просто-напросто хватает одного Навесика, да, из двух пар крыш Но иногда следует разместить еще две дополнительные Чтобы точно дождик не попадал на наш костер И снова можно в нашем костре готовить Все, что нам а, нужно Снова у нас, ребятки, тепло Зайдя в дом, естественно, мы будем высыхать Гораздо быстрее при бафе костра И нам будет гораздо а, Комфортнее. Ребятки, вот такой вот лайфхак От братишки Скрэйча. Пользуйтесь на здоровье Используйте, и пишите, что вы По этому поводу думаете, и какие у вас есть Предложения по поводу решения этой а, Нехитрой задачи Ну что ж, друзья, вот такие у нас сегодня Азы строительства в игрушке под названием Волки. Я надеюсь, все предельно Просто и понятно я вам сегодня объяснил Да, а, то есть тут у нас Ничего особенного такого супер замороченного нет. со временем когда вы будете проходить дальше изучать какие-то новые рецепты у вас здесь будут появляться все лучшие и лучшие более качественные как говорится предметы утвари, строительства и прочего если вдруг братишка скреч что-то упустил а он конечно же мог такое сделать то пожалуйста пишите ему в комментариях какие-нибудь дельные советы по постройке если вдруг я чего-то не знаю я обязательно это узнаю также не забывай приходить на стримы, которые я провожу каждый день практически по этой игрушечке. Жду тебя с нетерпением. Ну а на какую тему хотел бы ты увидеть видео, дорогой мой зритель, напиши тоже, пожалуйста, мне об этом а, в комментариях. Братишка Scratch примет во внимание этот момент, подумает и, возможно, в ближайшее время а, предложенная тобой тема окажется в виде видоса на моем а, канале. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение следует. Okay.